Мышца, скорее всего, перенапряжена. Здесь нет У -у -у. Здесь, соответственно, она идет дряблая мышца. А вот здесь болезненная? болезнь тоже? У вас вот в да? То есть в идеале должны быть. Соответственно, вот естественные изгибы. Солнечник это идеальный опять же изгиб. У, -у, -у. У вас а, левый, соответственно, таз выше. Получается, но лыжная кривая, соответственно, мы должны сюда выйти, соответственно, идет компенсация вот в этой части у вас. Uh -huh. Следующая компенсация в этой части. Следующая компенсация в этой части. То есть сообразно, да. Сообразно. Следующая компенсация в, в этой части. Там, где у вас было вот эти ощущения, вот они вот эти компенсации. Здесь нажимаю больно. Ну, вот, вот. когда. Чуть -чуть, семьи, да? Да. Угу. Здесь. А вот здесь, да. здесь, здесь. Здесь? Да, со да, стороны. Здесь, здесь, да. да. Значит, у нас здесь, получается, правая сторона, левая сторона. Здесь? Да. Здесь, да, правая сторона у нас. Здесь? Да, упором. Ну, это вот свидетельство о том, что нервное окончание зажато определенно. Зажато они до смещения позвонков. Сейчас позвоночник растянем и поставим позвонки на свои места. Вот эти две ощущения должны пройти. Дох, выдох. Дох, выдох. Дох, выдох. Руска огромная на колено-то у вас. Чувак. Сейчас мы распустили. Отлично. Болезнь еще не здесь есть. Ого. Здесь? Было? о о Ушло. Здесь? Вот ушло. Прекрасно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Из-за того, что таз много лет был искривлен, соответственно, таз сейчас на месте, но крайние позвонки, получается, приклеивание к тазу, которые уже Они... были не на месте. Сейчас на месте. Слава богу, у вас все поддается очень легко. Ну почему? Как новенькая? Титу, толкаем, белком. Ага, пускай. <толкнем> а, <так. толкнем> Раслабились. Вдох. У меня выдох. <толкнем> Сожмите. Сильно. Думаю. Угу, отлично. Ручки. Раз, два, три, четыре, пять. Нажимаем руку. Ага, что? Силка Такая пошла. Такая опасная, если честно. Силка да, пошла, платная. но нет. Вот. Расправляем руки, пускай. Сейчас расслабились, да? Ну, понапомните теперь, вспомните для себя, когда вы были последний раз в таком расслаблении. Сложно вспомнить, да, Я вам специально забыл этот вопрос. Вы понимаете, в чем проблема? Пока мы живем в этом ритме, у нас ничего нормально не будет. Моя цель, чтобы ко мне больше не возвращались. Понятно? Угу. Как -то, как -то да, горит, да, да. Но у вас еще а, голова может чуть, чуть сейчас кружиться, потому что все равно кровоток открыли <свят> Те манипуляции шеи, которые делал, был достаточно много смещения в шейном отделе. А, у нас есть позвоночная артерия, вот она так проходит. У, -у, -у. у вас были священные позвонки, вот эти соответственные. Артерия была пережата, нормально мозг не омывался. То есть в данный момент мы сейчас открыли кровотоки. <клёх> мозг начал омываться. Соответственно, сегодня, как я сказал, до конца дня еще было окружение, с утра уже не должно быть. Но, ну, в принципе, у вас болей раньше вот здесь нет. Сейчас да, да, да, да, да. Ну, потому что здесь было очень сильное, да? есть, Соответственно, плюс перенапряжение лопаток. <клёх> Мы сейчас мышцы выпрямили, соответственно, вот это вот не будет пока. Может быть, послезавтра, завтра еще, может быть, боль будет в эти месте прояснить, но она будет непостоянная, она будет такая, Кто то появляется то Теперь в жизни должны скользить такие моменты, как то, то слово, которое я вам сказал. Какое слово? Без надрывности. Да, без, без, без, без надрывности. Без надрывности. Без Вот оно везде скользит. Без надрывности. То есть, по жизни, да? Да, да, да. да.